оставить отзыв положительный очень грамотно провел всю работу благодарим его лично благодарим сотрудников автосалона за правильный подход за благодарим романа благодарим за то что мы на сегодняшний день радуемся тому что мы на автомобиле уезжаем домой спасибо правильная работа разумные цены и Большая благодарность от нас, всему коллективу.